Добро пожаловать в Vice City, Тоби. Это уже не Call of Duty Mobile, это Ground Auto пистолет-пулемет Mobile. Да-да, те самые жопно взрывные времена возвращаются, а все из-за какой-то маленькой, но зараза дисбалансной ппшки. Разработчики, срочно ее занервите. Да иди ты на... Здорово, мужские мужчины! Раз стилистика сезона у нас ретро воевовая то и музычку на фон нужно поставить соответствующую. Всех поздравляю с обновлением и новым рейтинговым сезоном. Знаете, на самом деле тематика, которую добавили в игру, довольно-таки прикольная. От нее веет ностальгия по времени, в котором я никогда не был. Нет, ну, с одной стороны, вроде как и был, если в iCity можно засчитать. Короче, я что-то отвлекся. Сегодня я постараюсь рассказать про главные особенности марта. 10, чтобы опираясь на эти данные, ты смог для себя собрать идеальную комплектацию. Разумеется, мою сборку ты тоже увидишь. А сейчас мне хотелось бы увидеть твою подписку на этот канал. Казалось бы, какая-то мелочь, просто раздавить кулаки чи кнопку подписки, но ты даже не представляешь, какая это мотивация для автора. К тому же сейчас, когда все делается на энтузиазме. Как говорится, истинные брата-братья поддержат, а Пукачелы пройдут мимо. Так вот, мужики, что нужно знать о Mac 10 Это очень скоростной пушкарь, который подойдет только для агрессивной игры. Идеально его использовать в режимах опорный пункт и захват точек. Time to kill на ближней дистанции просто за гранью. На средних метражах уже появляются вопросики к нему. Предлагаю в этом убедиться лично. Сейчас взглянем на значение урона без модулей на ранжу и потом с ними. От 0 до 7,5 метров в ноги и живот прилетит 21. В грудь и руки 24 и в Голову 28 единиц дамага. Если кто-то думает, что это скромное значение, то просто знайте, что у МАК-10 самый высокий темп стрельбы среди всех пистолет-пулеметов. К примеру, у МСМС-92, у Феника-111, а у МАК-10 120 скоростей. Едем далее. Второй отрезок от 7,5 до 15 метров. Значения немного проседают, и это пока не критично. Следующий метраж от 15 до 20,5 метров. Вот такие у нас показатели здесь появляются. Ну и сразу же посмотрим заключительный отрезок. Все эти значения говорят нам о том, что МАК-10 будет очень полезным на дистанции до 7,5 метров. Это пока что без учета модулей. Кстати, модули на МАК-10 разработчики уже потихонечку подрезают. Это я узнал из самого информативного телеграм-канала по колде. Брата-братья знают, что там есть датамайнеры, которые находят самую скрытую и свежую инфу о колде. Больше всего мне нравятся статьи с подробными ребалансами оружия. Мне, как контентмейкеру, они очень помогают. А еще для любителей халявы, админы по возможности промокоды скидывают на скинчики. И специально для всех, у кого сейчас траблы с донатом, в телеграм-канале проводится конкурс, и чтобы принять участие в нем, нужно просто подписаться и нажать кнопочку «Участвовать». Ссылочку на канал и на пост с конкурсом я оставлю в описании. Теперь, когда мы знаем показатели урона на дистанции до 50 метров, пришла пора посмотреть на буст модулей РНЖ. Для удобства возьмем три отрезка с изменением урона, а вот такие отрезки будут у ствола кавалерия. Прибавление незначительное, как вы видите. У модуля усиленный легкий ствол будут точно такие же показатели. У штурмового ствола показатели чуточку лучше. Ну и собственно удлиненный ствол имеет вот такие вот отрезки с улучшениями. Фишка прикол модулей на МАК-10 в том, что у них есть такой параметр, как скорость полета пули. Если пораскинуть мозгами, то можно задуматься о том, что активная дистанция файта с МАК-10 это, грубо говоря, 8 метров. Какой нахрен буст скорости полета пули здесь нужен? Если бы речь велась о темпе стрельбы, то как бы да. Я придерживаюсь одного очень простого правила насчет этого параметра. Если его добавили, значит его не нужно игнорировать. И по большому счету, у новой ппшки нет модулей на супер сохранение дистанции и ее буст. Все варианты не так сильно, как бы с этим справляются. И поэтому мой выбор упал на ствол кавалерия тупо из-за максимального буста к скорости полета пули сказать, что на ближней дистанции это не будет ощущаться. Дело ваше, отцы, отталкивайтесь от своего экспириенса, я же буду отталкиваться от своего и от своих, короче, моментов в рейтинговых боях. К слову, разработчики постарались сразу же выпустить сбалансированную пушку. Это видно по характеристикам модулей, о которых я говорил чуть ранее. Чтобы прилепить следующие обвесы, нам еще разочек нужно понять, что такое МАК-10. Это пистолет-пулемет с бешеным темпом стрельбы, с малой дистанцией и малым боезапасом. Однозначно берем магазин. Я решил взять вот этот магазик, обязательно будьте внимательны, ибо локализаторы два одинаковых названия вставили. Модуль на 53. Патроны я не стал брать, ибо он все-таки тяжеловат. Следующим шагом мне захотелось бы устануть такой параметр, как кучность стрельбы от бедра. Как мне кажется, это очевидное решение, ибо с МАК-10 нужно влетать с двух ног на точку, и к тому же мы помним про эффективный метраж стрельбы данного пушкаря. Следующим шагом я говорю большое спасибо новому спонсору в нашей группе ВКонтакте, это как бы очень приятно и тебе большое спасибо. Из головы у меня не выходит мысль, что лучшим решением следующего буста в сборку МАК-10 будет баф спринтаут, или, иначе говоря, задержки перехода от бега к стрельбе. И для этой задачи я решил воспользоваться сразу двумя модулями. Рукоять красная сеть и боевой приклад САС. Помимо этого, мужики, рекомендую к новой ППшке брать такие перки, как Проныра и Кураж. Проныра увеличит ходьбу и приседания. Перк легковес можно не брать, ибо у Мака и так хорошая подвижность. Ну а перк Кураж для большей мобильности при стрельбе от бедра. Еще я беру Дым, чтобы сокращать дистанцию. И в целом, господа, ппшка для ближних метражей очень сильная и эффективная, но уже на пятнашке у вас могут возникнуть небольшие проблемки и трудности. Геймплей и стиль игры должен быть максимально агрессивным, чтобы раскрыть ее потенциал. Грамотные парни, конечно, скиллой или другими штурмовками смогут без труда зафокусить на средней и дальней дистанции, поэтому юзайте новый ган с головой и учитывайте карту и режим. Еще, мужички, хотел сказать, что специально для вас могу сравнить. МАК-10 с Феником и Узишкой. Я думаю, вообще, это интересное сравнение, так как ганы максимально похожие. Только сперва давайте-ка такой челлендж выполним под этим материалом. Три с половиной тысячи кулакичей шибанем. И напишем в комментариях Go Fight, если, короче, вот этих сообщений будет дохренища. И я это все увижу. Я непременно заряжу данный эпизод прям вообще с двух ног. И мы узнаем, что же можно брать и нужно брать в сетевую, либо там, короче, Королевскую битву. Ну, а сборочку, кстати, для Королевской битвы в вы найдете на моем лайвовом канале он все-таки воскреснет вот возможно даже сейчас уже что-то вышло давай скорее иди проверяй ну а тут как бы конец повествования это был огнянский все только начинается